Добрый день. И доброй ночью. Прошу. Прежде чем я отвечу на вопросы собравшихся здесь журналистов, с удовольствием это сделаю. Но перед этим я хочу обратиться к гражданам нашей страны. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и проголосовал на выборах президента страны. Причем хочу поблагодарить всех без исключения и тех, кто голосовал за действующего президента, то есть за вашего покорного слугу, и тех, кто выбрал других кандидатов. Это в любом случае важный результат, даже если ваш кандидат не стал действующим или не станет действующим президентом. Это все равно важно, потому что это будет необходимым информационным материалом для действующих властей и для меня, в том числе, чтобы все мы учитывали мнения и взгляды тех политиков, за которых были отданы голоса, вне зависимости от того, Сколько человек за них проголосовало? Это первое. Второе. Я хочу, разумеется, поблагодарить тех, кто поддержал на выборах меня и тех, кто даже не пришел, симпатизирует, но не пришел на выборы по тем или другим причинам. Хотя результат конечно, вполне удовлетворительный. уже сейчас это можно сказать. Я вам очень благодарен за это, потому что это, безусловно, самый важный ресурс поддержки и уверенности в своих силах. Спасибо вам большое. Мне кажется, что те, кто сделал этот выбор, поддержали не только те позитивные изменения, Которые произошли в нашей стране за последнее время, за последние годы. И не только даже и не столько за те сдвиги положительные, которые небольшие, но все-таки положительные сдвиги, которые были, и в экономике страны, все-таки мы обеспечили достаточно стабильный и высокий рост экономики за последние годы, стабилизировали ситуацию в социальной сфере. И без всяких сомнений укрепили наше государство. Но думаю, что поддержку обеспечили даже не эти скромные результаты, а, скорее всего, то, что люди увидели настрой, отдачу, с которой мы работали. И ваш покорный слога, действующий президент, работал последние годы. В этой связи... Хочу вас заверить и обещаю вам, что работать буду следующие четыре года в таком же ритме. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы и правительство работало так же напряженно. Обещаю вам, что все демократические заво завоевания нашего народа будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. При этом. Мы не остановимся на достигнутом, мы будем укреплять многопартийную систему, будем укреплять гражданское общество, делать все для того, чтобы обеспечить свободу средств массовой информации. И вместе с тем будем создавать такие условия, при которых не чиновники, прикрываясь интересами государства, не краснобаи всякие, прикрываясь демократической фразеологии, не могли набивать себя карманы. Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить стабильный рост экономики нашей страны. Но вот та стабильность и в экономике, и в социальной сфере, о которой мы так много говорим в последнее время и которой мы, безусловно, дорожим, хочу подчеркнуть это особо, она не является самоцелью. Это только необходимое условие для того, чтобы решить главную задачу – обеспечить рост благосостояния наших граждан, обеспечить рост благосостояния нашего народа, наших людей. То, что было сделано за последнее время, это еще не благосостояние, это не рост благосостояния, это только зарницы его. Мы, конечно, должны беречь их, но на основе, этой стабильности должны, безусловно, сделать следующие шаги для того, чтобы реально обеспечить благосостояние наших людей. Мы должны сделать следующие шаги в экономике. Мы должны сделать следующие шаги в социальной сфере. И мы обязательно сделаем их. И наконец, мы на внешней арене будем стремиться к тому, чтобы гарантировать национальные интересы Российской Федерации. Но ни в коем случае не будем скатываться к агрессивным методам отстаивания наших интересов и к какой бы то ни было конфронтации. Мы будем проявлять в борьбе за наши национальные интересы гибкость, партнерство. Будем стремиться к тому, чтобы добиваться компромиссов, приемлемых для нас и для наших партнеров. Сделаем все, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для развития России. Это все, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, готов ответить на ваши вопросы, если они еще остались. Интерфакс Терехов. Владимир Владимирович, вот смотреть, если посмотреть на 4 года тому назад, в чем для вас лично разница, есть ли она в выборах тех и сейчас? Хотя там были первые, сейчас нет, но все-таки есть ли в чем-то разница? Разница, конечно, есть. И вы, безусловно, знаете, практически всегда... Выборы вторичные, они сложнее, чем первые. Для действующей власти они всегда сложнее, потому что власть несет ответственность за все. И в глазах граждан даже виноваты тогда, когда на самом деле ее вины как бы и нет. По объективным обстоятельствам. Поэтому выборы второй раз, они всегда сложнее. И то, что сегодня результат гораздо выше, чем... Это было четыре года назад. Это, конечно вызывает не только чувство удовлетворения внутреннего, но я бы сказал, вселяет определенную уверенность в то, что делалось на протяжении предыдущих четырех лет, вселяет уверенность в свои силы на ближайшую четырехлетку. В прошлый раз выборы четыре года назад состоялись после того, как я три месяца, четыре месяца исполнял обязанности, был председателем правительства и три месяца исполнял обязанности президента. И за это время я мог только обозначить болевые точки нашего развития, как я их вижу, и сформулировать основные направления развития нашей страны. Думаю, что тогда... Люди проголосовали в основном руководствуясь интуицией, доверяя мне. И доверяя своей интуиции после вот такого непродолжительного моего непродолжительной моей работы на двух самых высоких должностях в России. Сегодня, по прошествии четырех лет, мы не только повторили этот результат, но улучшили его, повторяю, и это все-таки признание. Я считаю, что это признание того, оценка, вернее, положительная оценка того, что было сделано за последние четыре года. И, повторяю, для меня это очень важно. Пожалуйста. Первый канал, Куликов. Были опасения по поводу явки на выборы. Как Вы в целом оцениваете активность избирателей сегодня? Я не знаю, у кого были такие опасения. Эти, эти мысли о явке, о недостаточной явке, невысокой явке, мне кажется, сознательно внушались нашим гражданам для того, чтобы понизить как раз эту явку. А по всем прогнозам и по всем исследованиям социологическим, с которыми я знаком, явка предполагалась достаточно высокой. Мне кажется, что можно критиковать действующие власти, можно спорить, можно не соглашаться, можно обвинять даже в чем-то. Но чего абсолютно точно нельзя делать, это саботировать политические процессы в стране. Это не только вредно, это и опасно. Я в своем обращении к гражданам страны перед выборами говорил о том, что страшно даже представить, если... В какой бы то ни было стране, тем более в такой сложной стране, как Россия, находящейся на переломном этапе своего развития, не будут сформированы высшие органы власти и управления. Это просто приведет к хаосу. Пострадают все. Это недопустимо. Это не политическая борьба, это саботаж. И то, что люди не поддались этому саботажу, я думаю, что это проявление гражданской зрелости граждан нашей страны. Телеканал Россия, у вас завтра первый рабочий день после выборов. Что вы будете делать? Работать. Это же первый рабочий день. В рабочий день я работаю. В... днем, ну может быть, мы немножко сместим по времени, имея в виду, что сегодняшний рабочий день для многих закончится достаточно поздно или начался уже слишком рано. Во всем случае будет проведена, как и положено, как и заведено за последние годы, встреча с руководством правительства, еще несколько рабочих встреч с коллегами из различных ведомств правительственных и силовых структур, и ряд телефонных переговоров с моими коллегами, которые которые уже сейчас заявили о своем желании переговорить по телефону, обсудить вопросы двухстороннего характера. Ну, я думаю, всем понятно, это связано еще, наверное, с результатами выборов. Люди хотят переговорить, ведь мы поздравить. Во всяком случае, несколько таких телефонных разговоров намечено. Пожалуйста. правда, Александр Галов. Насколько известно, вы сегодня сразу после голосования поехали к боксеру. Как бы к ним съездили и почему именно к боксёрам? Спасибо. Вы знаете, я недавно встречался с олимпийцами, и некоторые из них приглашали на свои тренировки, на свои базы. Вот первыми из тех, кто пригласили, это как раз были боксеры. И не скрою, мне было просто интересно посмотреть, в каких условиях у нас тренируются спортсмены, которые добиваются уникальных, я считаю, результатов. Напомню, что на последнем чемпионате Европы они из 11 возможных золотых медалей завоевали 9. И позволю вспомнить также о том, что это, это у них дубль был. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в нашей стране, в Перми, по-моему, они из 12 возможных тоже взяли 9. И тогда посчитали, что это случайно. Вот сейчас они подтвердили, что никаких случайностей нет. Они сильнейшие в Европе. Я получил удовольствие от общения с, со спортсменами. Очень приятные ребята, настроенные на победу. Думаю, что у нас есть все шансы Получить хороший результат в боксе на Олимпийских играх. Итоги. итоги. Разрешите вас поздравить с победой и разрешите задать вопрос: каковы будут ваши приоритеты во внешнеполитической деятельности? Я только что сказал: главная цель нашей политики заключается не в том, чтобы достигать каких-то демонстрировать вернее, какие-то амбиции имперского характера, а в том, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для развития России. Ничего здесь необычного нет. И мы будем выстраивать многовекторную внешнюю политику. Мы будем работать и с Соединенными Штатами. И с Евросоюзом, и отдельными странами Европы. Будем работать с нашими азиатскими партнерами: с Китаем, с Индией, со странами АТР. В силу своей географии Россия является и европейской, и азиатской одновременно страной. До сих пор все, что мы делали, руководствуясь этими соображениями во внешней политике, нам помогало в осуществлении тех целей развития России, которые мы перед собой ставили. Я надеюсь, что мы с назначением нового министра, который имеет очень хороший опыт работы в Организации Объединенных Наций и используя все то положительное, что наработал за последние годы бывший министр иностранных дел, который возглавил сегодня Совет Безопасности России мы сможем создать очень эффективный инструмент внешней политики Российской Федерации. Независимо. Наталья Миликова, Владимир Владимирович, проведение каких реформ во внутренней политике Вы считаете сейчас первоочередным делом? Прежде всего, это укрепление демократических институтов, это развитие многопартийной системы, реальной многопартийной системы, с тем, чтобы федеральные партии федерального значения имели реальное влияние в регионах. И чтобы регионы через эти партии могли бы влиять на высшие органы власти и управления в России в целом. Вот это основная цель. Я думаю, что если мы решим эту задачу, то политическая система в России будет достаточно сбалансирована. Мы должны создать условия для того, чтобы развивались партии всех направлений, чтобы на политической сцене страны был слышен голос всех, и малых, и больших партий. И я уже говорил об этом, мы должны гораздо больше предпринять усилия для того, чтобы укрепить институты гражданского общества. Вот если все это нам удастся сделать, то это будет хорошей базой для строительства современной экономики. Аргументы и факты. Аргументы и факты Виталий Цыпляев. Как известно, подготовка к очередным выборам начинается сразу после завершения предыдущих уже есть у вас какое-то представление, кого бы вы хотели видеть своим преемником, и когда может начаться подбор кандидата на это? Подбор кандидата уже начат давно, 4 года назад. Представление о том, каким должен быть этот человек, у меня есть. Это должен быть порядочный человек, честный, который хочет и может служить своему народу, и в состоянии это делать по своим деловым и личным качествам. Таких людей в стране достаточно. И Тартас. А, скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а как Вы сами можете все-таки объяснить существенный прирост голосов в Вашу пользу по сравнению с предыдущими выборами? Вы знаете, я считаю, что я напряженно работал все эти годы, по-честному. Вот когда я приносил клятву 4 года назад, там были такие слова, буду работать честно. И могу вас заверить, что во всяком случае в этой части я полностью выполнил свое обещание. И я думаю, что... Люди не могли это не почувствовать. И я очень благодарен тем, кто заметил это и вот сегодняшним голосованием поддержал меня сегодня. В конце стола, пожалуйста. Газета. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, где-то час назад руководитель вашего предвыборного штаба Дмитрий Николаевич Козак говорил нам, что в первый президентский срок, по его мнению, президент не может позволить себе сделать всего, что хочет, потому что вынужден думать уже о следующей предвыборной кампании. И только во время второго срока, идет уже работа на историю. Вот согласны ли вы с этим мнением? Готовы ли? Чувствуете ли вы в себе готовность поработать на историю? И второй вопрос. Не скучно ли вам было в эту компанию? Спасибо. Мне не было скучно в эту компанию, потому что я напряженно работал. А когда человек занят конкретным делом, ему никогда не скучно. Первое. Второе, для меня все-таки важен был результат. Это не пустой звук. Не просто. Если вы обратили внимание, я ведь действительно не проводил ни никакой специальной предвыборной кампании. Если бы она проводилась, результат, может быть, был бы и другим, еще более высоким. Но я сознательно этого не делал. Потому что для меня было важно посмотреть, как люди реагируют не на предвыборные трюки, а на работу. Поэтому я практически не менял стиль своей работы, который сложился за предыдущие четыре года и в ходе этой избирательной кампании. И результат был для меня важен. И я им, конечно, удовлетворен. Теперь, что касается того, готов ли я поработать на историю. Нет. Не готов. Я считаю, что не нужно, нельзя, руководствоваться какими-то заверальными идеями, непонятными ни для кого. Работать нужно для конкретных людей, которые живут сегодня, и которые и на наших детей которые, и внуков, которые будут жить завтра и послезавтра. Надо всегда оставаться на почве реальности. Я отвечаю на вопрос одного из ваших коллег недавно, сказал, я эту формулу сам придумал, может быть, ее еще кто-то когда-нибудь.. Излагал. Но мне кажется, что я придумал ее сам. Искусство политики заключается в том, чтобы найти золотую середину между необходимым и возможным. Стабильность, об этом тоже упоминалось только что, стабильность, которую мы так сегодня дорожим, она, разумеется, только необходимые условия для развития. А целью развития является благосостояние наших граждан. Для того, чтобы его добиться, нужно, безусловно, сделать ответственные шаги по модернизации нашей экономики и социальной сферы. Но делать нужно это аккуратно, чтобы не навредить, чтобы не подорвать доверие людей к тому, что мы делаем. Потому что если произойдет это, то вообще ничего невозможно будет сделать в будущем. Поэтому мы будем модернизировать страну, мы будем действовать решительно, но постараемся каждый наш шаг объяснять с тем, чтобы люди понимали, что делается и почему, и какие цели мы ставим перед собой, Проводя те или иные преобразования в экономике, либо в социальной сфере. Думаю, что будут те, кто не согласен, будут те, кто будут выступать против. Но, во всяком случае, правительство буду нацеливать на то, чтобы не было тех, кто не понимает, что происходит. И если мы добьемся вот такого режима взаимодействия с обществом, мне кажется, что, что мы сможем действительно многое сделать, опираясь на понимание и поддержку народа, населения. Но действовать просто, руководствуясь, повторяю, теоретическими представлениями о и свои роли в истории, считаю ошибочными. У вас третий вопрос, пожалуйста. <говорит> пожалуйста, уточните. Насколько я понимаю, когда речь решила о работе на истории, имелись в виду какие-то непопулярные решения, которые может себе позволить президент? А я только что сказал, что если и мы будем планировать те решения, которые часто называют непопулярными, прежде всего там, в социальной сфере, то правительство обязано будет объяснить, какие шаги оно предпринимает, почему и на что рассчитывает. И сделать это нужно будет в ходе широкой общественной дискуссии, выслушивая разные точки зрения. Нужно семь раз отмерить и один раз отрезать. Можно все-таки еще уточнить вот приоритеты вашей деятельности будущей? То есть более, более, более конкретно, что ли, если можно? Об этом много раз говорили, могу повторить еще раз. Самое главное для нас обеспечить рост экономики и надеюсь, что мы сделаем... Я в ближайшее время более подробно остановлюсь на этом может быть, даже на этой неделе. И мы должны будем сделать дальнейшие шаги по совершенствованию нашей налоговой системы. Должны будем предпринять необходимые действия в области естественных монополий, реструктуризации естественных монополий. Мы только-только приняли. Базовые законы, касающиеся железнодорожного транспорта, электроэнергетики. Нам нужно будет делать следующие шаги. Возвращаясь к предыдущему вопросу, еще раз хочу подчеркнуть, что действовать нужно очень аккуратно, потому что цена ошибки слишком может быть велика, но делать надо, и делать мы это будем. В социальной сфере мы должны, конечно же, особое внимание Уделить проблемам развития пенсионной системы, сделать внятные шаги в области предоставления качественных услуг в сфере здравоохранения и образования. Есть, разумеется, и другие цели, но из тех, которые Которые, которых может, которые можно отнести к разряду особо общественно значимых, я бы назвал вот эти. Пожалуйста. Рейтер Януков Михаил. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, имели ли вы в виду «Газпром», когда говорили о реформе следующих естественных монополий? И вопрос, я говорил о... не о реформе следующих естественных, я говорил о необходимости делать следующие шаги по реформированию того, что уже было сделано. Значит, что касается «Газпрома», сразу могу сказать, «Газпром» – это, это структура, на которой в значительной степени базируется, базируется наш экономический рост, потому что мы с вами прекрасно знаем… Газ у нас продается в стране и для бытовых, и для промышленных потребителей ниже себестоимости. И за счет Газпрома мы в значительной степени обеспечиваем экономический рост других отраслей. Это факт, про который нельзя забывать. Поэтому, если мы там в одночасье хотим все перевести на чистые рыночные условия, то завтра тогда мы должны будем продавать своим потребителям газ по той же цене, по которой мы продаем в Западную Европу, по 110 долларов за тысячу кубов. Это невозможно. А если это невозможно, тогда нам нужно бережно относиться к «Газпрому». Но это не значит, что там вообще ничего не нужно и нельзя сделать. Там как минимум нужно обеспечить рынок газа внутри страны, и обязательно нужно обеспечить свободный доступ к трубе независимых производителей. Правда, нужно, чтобы они поняли, что это не будет означать для них? Свободный выход на внешний рынок. И что точно совершенно нужно сделать, это нужно в конце концов обеспечить прозрачность самого пакета «Газпромовского», пакета акций Газпрома Спасибо. И вопрос. Не могли бы Вы сформулировать основные принципы взаимоотношений власти и бизнеса на ближайшие четыре года? Спасибо. Стабильность, прозрачность, законность. Пожалуйста. Ну, там на галерке, может быть, чтобы, чтобы не обижать коллег Давайте, давайте. Ведомости Николая Ивановна, а скажите, пожалуйста, существуют ли планы по реорганизации работы администрации президента по реформированию да. структуры? Да, А можете о них сказать сейчас? Нет. А когда сможете? Что? А когда сможете? Я думаю, что в течение 10 дней. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Пожалуйста. Владимир Владимирович, как Вы думаете, когда можно будет давать оценку, работает ли новая структура правительства, ну, первые оценки, и, соответственно, кадровому составу нового правительства? В понедельник вот этот уже можно начать давать оценки. Уже начинаете? И я тоже буду. Нельзя, спать нельзя ни одного дня. Значит, как только назначили заработная плата уже начисляется. А если заработная плата начисляется, деньги получают, пусть отчитываются, за что им деньги платят. Пожалуйста. Телекомпания BBC. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к сегодняшним заявлениям Колина Паула и Конделиса Райса насчет выборного процесса в России? Насчет? Насчет выборного процесса в России. Мне кажется, что во-первых, у меня с ними очень хорошие отношения, и мы знаем, в каком состоянии находится внутриполитическая жизнь в Соединенных Штатах, мы знаем, каков сейчас расклад политических сил, и исхожу из того, что это продиктовано в значительной степени вот этим внутриполитическим раскладом. Первое, Второе. Мы прислушиваемся ко всем критическим замечаниям, и эти критические замечания тоже не пройдем мимо них, мы их проанализируем. И если найдем, что здесь есть над чем подумать, не только примем к сведению, но и сделаем из этого соответствующие выводы. Ну и, наконец, третье. Я думаю, что ни у кого нет право считать, что если они критикуют других, то значит их самих не за что покритиковать. У нас на Руси есть такая поговорка. Вы, наверное, ее знаете, поскольку так хорошо владеете русским языком. У нас говорят так, что некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя собственным глазу бревна они видят. Во многих странах так называемой развитой демократии тоже очень много проблем с этой демократией, в том числе в избирательных процедурах. И мы почти четыре года назад с изумлением наблюдали за тем, как избирательная система Соединенных Штатов дает сбои. Так что надеюсь, что критикуя нас, они будут делать и для себя определенные выводы, будут совершенствовать и свои демократические процедуры. В общем и целом, считаю, что это полезно, если мы будем вот так вот в дружеском порядке обращать внимание друг друга на какие-то недостатки, недочеты. Потому что это, на мой взгляд, должно привести не к конфронтации, а к совершенствованию наших демократических систем и, процедур, и процедуры выборов. Пожалуйста, вопрос. Алек Кусип, Фриановост. Владимир Владимирович, удалось ли вам следить за э, избирательной кампанией ваших э, конкурентов, э, оппонентов? Если да, то... Э, Я прошу прощения, с... вот меня отвлек. Начните, пожалуйста, сначала. Ваша... Алек Кусип, Фриановост. Владимир Владимирович, удавалось ли вам следить за избирательной кампанией ваших конкурентов, оппонентов? Вас также, кроме Кулина Павлова, они тоже достаточно ну, критиковали, но был, был, были ли там какие-то рациональные зерна, подчеркнули что-то новое для себя? Спасибо. Вы знаете, я не потому что с пренебрежением относился к этому, а просто был занят и, конечно, так уж внимательно я не мог наблюдать за всем, что происходило в ходе этой избирательной кампании, в дебатах и так далее. Но некоторые вещи, многие из тех вещей, которые звучали с экрана в ходе дебатов, они, конечно, являются правильными. Мы все хотим жить хорошо, все хотим быть здоровыми и богатыми. Вопрос только в том, как достичь этой цели. И... Почему действующей власти всегда труднее на выборах? Потому что ее есть за что критиковать. А тем, кто со стороны критикует, они трудно уязвимы, потому что их вроде как не за что. Но так они не сделали ничего. Но, повторяю, все мои конкуренты на выборах, на мой взгляд, Люди достойные. Они проявили хорошие интеллектуальные качества, бойцовские качества. Они знают проблемы страны, обращают внимание граждан России и представителей власти на эти проблемы. Думаю, что Избирательная кампания пошла на пользу всем нам. Поскольку у некоторых уже пленка закончилась в диктофонах, последний Все? вопрос. Пожалуйста. Владимир Владимирович, вот сейчас Андрей Реут, газета «Газета». Сейчас осторожно, так понемногу стали появляться разговоры о преемнике. Скажите, а вот... Скажите, а вы сами думали о том, чем бы вы хотели заниматься, когда пройдет еще 4 года, и вы останетесь без работы? Вот пристали вы. Я еще не начал работать следующие 4 года, а вы меня уже на пенсию отправляете. Ну, конечно, я так иногда задумываюсь над этим, но сейчас должен сосредоточиться на том, чтобы выстроить работу на ближайшие четыре года. Выстроить ее и самому не сбавить обороты, которые набраны за предыдущие четырехлетия, и администрацию президента выстроить соответствующим образом и правительство настроить на такой же темп и ритм. Вот сейчас об этом нужно думать. Хотя, конечно, восьмой год будет годом непростым. Это я прекрасно себе отдаю себе в этом отчет. конечно, об этом все мы должны думать. Но... Мне кажется, что он тем будет мягче для нас, для всех, для страны, чем больших результатов мы добьемся за предстоящие четыре года. Мы все вместе. И тогда, и 2008 год у нас будет в политическом смысле, возможно, жарким, но не поставит нас на... Грань каких-то проблем, за которые мы столкнемся с разрушением нашей политической системы, либо государственности, не столкнемся с проблемами, которые не сможем решить. И наоборот, чем успешнее будет наша деятельность, хочу подчеркнуть это, всех нас, деятельность всех нас за это четырехлетие предстоящее тем легче нам будет справиться при всем разнообразии и разбросе политических взглядов с проблемой 2008 года. Давайте последний вопрос еще. Вы уже, кто еще не задавал? Кто еще не задавал? Да, да. Пожалуйста. Пожалуйста. Агентство Франц-Пресс. Владимир Владимирович, вам часто вменяют вину ваши оппоненты в том, что вы не участвовали в теледебатах. Что вы можете им ответить? Это неинтересно. Вот э, в этом считаю, что для действующего президента нет никакого смысла, потому что все, что я мог сказать, я обязан был сделать и продемонстрировать это своими действиями в течение четырех лет. Но э, на сто процентов просто каждое слово моих оппонентов неизвестно. И думаю, что это такая бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из игроков заранее знает результат. Я думаю, что обоснованным является то, что мы избрали именно такую тактику в ходе этой избирательной кампании. Повторяю, можно было бы использовать различные предвыборные трюки и, и дебаты соответствующим образом выстроить, и, и поплясать, и попеть. Но... Люди у нас, знаете, даже даже рядовые люди, далекие от политики, они действительно сердцем чувствуют многие вещи. И за четыре года, за четыре года вполне даже рядовой гражданин, который не занимается и не интересуется политикой ежедневно, прекрасно мог и понял, что происходит в стране. И на что можно надеяться в ближайшие годы. Вот я думаю, что это самое главное. И результаты выборов как раз подтверждают, что эта реакция есть. И она положительная. Спасибо вам большое.